Всем привет, с вами блог фрилансера. Время от времени возникает необходимость перевода изображения из одной цветовой модели в другую, а именно в данном способе из RGB в SMIC, например, для подготовки документа к печати. И основная проблема, если переводить через стандартные инструменты Photoshop, то есть через изображение режим SMIG у нас происходят значительные потери. В цвете то есть картинка сильно тускнеет в данном способе я покажу как минимизировать эти потери скажу сразу стопроцентного попадания в цвета не будет так как это все таки разные цветовые модели rgb используется для вывода изображения на монитор а миг для печатной продукции в этом их основное отличие сильно удаваться подробности в эти форматы я не буду итак давайте откроем дубль данного документа, чтобы в конце вы увидели разницу в конвертации. Прогружается наша картинка, я взял специальные такие сочные ягоды, чтобы было видно разницу. То есть первое изображение это у нас через просто переключение режима, как делают многие люди. А второй способ сейчас я вам покажу так сделаем нашу картинку побольше для этого нужно нажать редактирование преобразовать в профиль здесь оставляем все как есть убедитесь что стоит галочка использует компенсацию точки черного здесь все у нас по умолчанию нажимаем профиль и в выпадающем списке выбираем заказной смик подтверждаем наше действие ОК. Okay. здесь цвета краски оставляем СВОП милованная бумага растискивание стандартное на 12 процентов по умолчанию стоит 20 тип цвета деление оставляем содержание черного оставляем здесь меняем процент на черная краска не более 80 процентов и нажимаем ok вот и все то есть, как мы видим, цвет у нас, конечно, немножко потерялся, но не так сильно, как если бы было при обычном преобразовании картинки. Вот у нас наш способ, а вот стандартный. Я думаю, что есть, конечно, способы еще лучше это сделать, но я использую данные, и меня он вполне устраивает, как для человека, который... Работает чаще всего в веб-дизайне, но время от времени подготавливает документы для печати. Далее вы, конечно, можете еще немножко поиграться с цветами, например, с уровнями. Делать чуть-чуть понасыщеннее, поконтрастнее. Тут уже смотрите на ваш взгляд и добиться уже практически максимального попадания в цвета. Я лишь показал один из вариантов использования данного способа. На этом все. Ставьте ваши лайки, если данный способ вам был полезен. Подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Ссылка на него будет в описании. В нем я ежедневно делюсь какой-либо полезной информацией по фрилансу и веб-дизайну. Не пишу какие-то свои мысли, делюсь книжками и так далее. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.